всем привет меня зовут глеб и с вами как всегда сигарет нет В сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про топ лучших девайсов до середины 2020 года а именно до начала августа 2020 года но я хотел бы сделать небольшой акцент на том что этот топ составлял я и здесь я буду рассказывать про те девайсы которые понравились именно мне поэтому если вы не согласны с моим мнением то вы можете об этом написать в комментариях и составить свой топ лучших девайсов я обязательно на него посмотрю и скажу вам свое мнение ну а перед началом просмотра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 а начнем мы этот топ сразу с двух девайсов от очень хорошо зарекомендовавшей себе фирмы Smount. Речь пойдет о Battlestar Baby и Sharon Baby. В этих девайсах мне нравится практически все: шикарный гладкий дизайн у Sharon Baby и такой агрессивный у Battle Star огромное количество расцветок, лонжероцы USB Type-C, который на самом деле очень удобный и нифига не стыдно с ним ходить на улице; крутые картриджи с действительно хорошие вкусы передачи и возможностью замены испарителя и огромный встроенный аккумулятор на 750 мАч. Его действительно хватает на целый день Обязательно рекомендую к приобретению А четвертое место по праву занимает Довольно прикольный поддик от компании Вапореза под названием PM30 Стоит начать с того, что это очень стилевый Вейп, который приятно лежит в руке И радует глаз своим внешним видом По функционалу у него все очень просто В моде есть три режима парения Максимальная мощность равняется 30 ватт, а встроенный аккумулятор На 1200 мАч, за что Стоит отдать отдельный плюс Компании Вапореза. Работает на смену легко их два вида один рассчитан на сигаретную затяжку а второй на более свободную но в этом устройстве есть один маленький минус это отсутствие регулировки обдува так что придется довольствоваться той что дали нам сами производители а середину топа занимает мод, который можно смело с собой брать на рыбалку в поход куда угодно и когда угодно А я говорю о моде от компании Geekway под названием Aegis Boost и Aegis Boost Plus Мод защищен от воды, пыли и грязи по стандартам IP67 Это означает, что вы можете смело опустить его в воду Закопать в песок или уронить на бетон и с ним ничего не случится, разве что чуть-чуть пострадает корпус. Второй его плюс это внешний вид. Он сочетает в себе всю мощь своих старших братьев и компактность под системы. Третье – это качественный чипсет и возможность регулировки мощности до 40 Вт. Ну и четвертый его плюс – это картридж. Помимо того, что в нем есть регулировка обдува, также картридж работает на сменных испарителях, и при большом желании вы можете приобрести RBA-базу и намотать туда свой любимый койл. Так что, если у вас есть желание стать обладателем самого мощного и непробиваемого девайса, то Aegis Boost и Aegis Boost Plus именно для вас. А серебро этого топа я гордо вручаю в за Osmol. Во-первых, он пипец какой легкий, а во-вторых, у него 6-6. Секарный дизайн, а благодаря вырезам на корпусе на нем вообще не будут видны царапины. Картридж перезаправляемый, он очень вкусный и крепко держится внутри мода. Главное не забудьте снять защитную пленку с него. Так что ничего вылетать и выпадать не будет. Единственный минус этого девайса отсутствие возможности замены испарителя. Но если учесть его цену и функционал, то это все ерунда. А пальму первенства я вручаю моду От компании Smaud под названием Night 80 На начало августа 2020 года Я не видел девайса круче, чем этот Wave. В этом моде сосредоточились Все самые крутые фишки от других Дизайнов. Он очень маленький, у него сменный Аккумулятор. Его максимальная мощность 80 ватт. У него бешеный функционал В него можно установить rb базу И любую спираль. А еще Производители выпустили специальный переходник На который можно накрутить любой ваш Атомайзер. И я могу сказать с большой уверенностью что именно этот девайс станет лучшим вейпом 2020 года, поскольку я просто не представляю, что нужно придумать производителям, чтобы каким-то образом хоть чуть-чуть переплюнуть все возможности этого вейпа. Спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Также я жду в комментариях ваши топы лучших девайсов 2020 года. И если вы не согласны с моим мнением, также пишите про это в комментарии. Я прочитаю и с удовольствием с вами поспорю.